Привет-привет, мои посетители! Я – Благерует Марияша, И я очень рада нашей с вами встрече. В наших видео мы с вами играем в игры, читаем сказки и стихи, проводим мероприятия, и даже медитируем. В этом видео я расскажу вам сказку Ганса Христиана Андерсена «Принцесса на горошине». Она поможет успокоиться, расслабиться, а кому надо и уснуть. Устраивайтесь поудобнее и включайте свою фантазию, и рисуйте в мыслях живописные картинки с принцем и принцессой. Принцесса на горошине. Жил-был принц, и захотелось ему жениться на принцессе, но только самое что ни на есть, настоящей принцессе. Он объездил весь свет, чтобы найти себе невесту, да так и не нашел. Принцесс было сколько угодно, да вот, были ли они настоящие. Так и вернулся принц домой, ни с чем, и загоревал. Уж очень ему хотелось найти настоящую принцессу. Как-то раз вечером разыгралась непогода. Молнии так и сверкали. Гром громыхал, а дождь лил как из ведра. Какой-то ужас, что такое? Вдруг кто-то...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 Женился на ней. Наконец-то он не сомневался, что нашел настоящую принцессу. Огорошину, отправили в кунсткамеру, там она и лежит, если только никто ее не украл. Знай, что это истинная история. Вот, друзья, и закончилась наша сказка. Принц женился таки на настоящей принцессе, как и хотел. Так и в жизни. Если очень хотеть что-либо и стремиться к своей цели, то все свершится, и ты будешь вознагражден желаемым. А в чем вы видите смысл этой сказки? Напишите в комментариях. По ссылке под видео, можно прислать рисунки, по теме этой сказки. И не только детям, а и взрослым. Мы, соберем их в ролик, и прикрепим, к этому видео. Ваши рисунки увидят, весь мир. На этом, друзья, завершим нашу встречу. Я благодарю вас, за участие. И всем желаю удачи. До новых встреч, до новых встреч.